Всем привет! Вот купил себе лазерный диод. 1600, 1600 мм. 450 нанометров. не довольно сейчас. Решил купить. Также купил к нему драйвер. Это самое... Ну и сам модуль, естественно. Да, это модуль. Сейчас... Он действительно очень маленький. Но об этом потом. Сначала распаковка диода. Это пока отодвинем. Да, вот такую коробку прислали. Для одного диода только. Может быть, большую. Короб... Вот это самый диод. В коробке больше ничего нету. Кроме рекламы. Да. В принципе, теперь распаковываем сам диод, да, кстати, заранее заземлился, паяльник тоже заземлил, вот, вот, вот так запаковываем лазерные диоды, вот он маленький, там он. Здесь он Зачок, то что руками не брать его, а то потеряете свои деньги, ну, конечно, и время потрачено на его пайку. Здесь тоже больше ничего нету, откладываем в сторону. Так, ладно, короче, откладываем, откладываем диод. Руками конечно, брать не буду, на всякий случай, хоть я и заземлённый, молочу. 2-3 тысячи не ход сотворить ну плюс-минус Так, теперь распаковываем драйвер в драйвере конечно подарок такой вот положили китайский Ну его тоже в сторону так. вот сам драйвер реклама драйвер который для не купил. вот он сам драйвер драйвер конечно я распакую все таки это драйвер ну ее сейчас болезнь какая ту камеру, у всех правда. кого не встречаю на ютубе у всех прям болезнь вот так я. Наверное, так все таки Ну и... Да. Вроде бы так все. Надеюсь, видно. Вылазил. Ну, да. Вот сам... Ну и... Сейчас фокусировка. Вот сама она. Платка. Платка на 2 вата. здесь есть потенциал... Потенциал... потенциалометр, ну или проще резистор, можно так сказать. Не буду здесь возложаться с потенциалометром или еще чем-то. Потому что вот так она выглядит, сзади нифига в принципе нет. Так, ну конечно сам диод я буду проверить не с помощью этой я буду проверять с помощью уже проверенной плоды. Это модуль 445 мм. Ну, точнее, может, конечно, и же 450, но просто в покупке этого диода было указано 445 на И, можно сказать, не больше 450, поэтому 450 -е он, может, более голубой считается. Буду проверить его с помощью этого драйвера. Драйвер проверенный, с лазерного проектора. Поэтому... Приступаем к распаковке модуля. Да, да. Уже ломать начинаю еще подряд. Такой человек. Ну, бля, пскую! Да! Маску вот решать! Распаковываем сам модуль. Модуль я заказал очень маленький. Вот такое вот говно надоело уже. И такое надоело. И вот такое надоело. Ну, действительно, это жопа в 21 веке. Такие громадины делать. Сейчас, мы, сейчас время, можно сказать, нанотехнологии, чтобы все маленькое было и довольно-таки мощность большую выдавало. Причем, если так разобраться, каждый, кто покупает лазерный диод, лазерный модуль, он уже учитывает то, что, точнее большая часть людей учитывает, кто занимается этим, так же, как я, что это все дело будет ставиться на алюминиевый лист. И, по крайней мере, на что-то тоже теплотворящее. Поэтому я не вижу смысла покупать здоровый, вот как красный, вот у меня, 700 милливатт который я покупал да кстати линзу от него будем использовать для того чтобы По... потом покажу покажу как он светит это будет этап 2 конечно тестирование все такое там буду даже на улице тестировать ну здорово, здорово все дело поэтому купил маленький самый модуль очень маленький странно конечно но у продавца никто не берет Стоит 600 рублей этот модуль при нынешнем курсе долларов. Видела вот такие лазерных проекторов, причем дорогих очень. Из них собирают лазерные сборки, в частности красный, синий. зеленый обычно ставится на 1 ватт сразу его хватает. Да, его я тоже открою, покажу, кому интересно, ну, наверное, тем, кто любит лазеры и все такое, ну, как и я. Дырочка, конечно, чуть-чуть неровная, ну, может, конечно, на подровнять. Ну, конечно, за 600 рублей не будем, хоть с напильничком равнять. Честно сказать. Ну просто уж другого продавца не нашел. Один продавец только он выпускает. В России не знаю, где заказать. Вот, конечно. Много и ВКонтакте само. Там продаем то-то, то-то, то-то. Но.. Обманщиков также очень много. А я человек довольно много раз ошибался, поэтому доверяли под объектив м 9 по моему но ну, короче скорее всего, сейчас попробую должна в красном подойти ну, камеру болезнь стала в последнее время теряется у них фокус прям, прям на глазах многих замечалы, ну, я бы сказал, то что это от старости прям, да подходит, идеально все подходит, да, красота какая-то, Малень, маленький, компактный, Цель, никак, никакого лишнего, точнее размера никакого лишнего, так Ну это для него шайбочка. Сюда вставляется диод, прикладывается, болочками закручиваются. Болочки здесь в комплекте. За да, все это дело. 60 примерно творил. Так, ну ладно, с этим все. Сейчас будем паять диод. Так, да, геморрой, конечно так сказать на свою голову ну что нравится нравится заниматься этим всем красиво очень ярко звезды с, с лазерами мир ярче конечно стало заметно что конечно причем на улицах не используют то я уже не знаю принципе, раньше, когда указки появились, многие прям мечтали, это самое. действительно, просто поставить на, на лавку и включить прям через весь город, это самое. Но время пришло, и почему-то этого нету, как ни странно. Что-то грязно, проблема такая небольшая, слишком грязно грязность внутри, как выяснилось на позже. Да, боюсь его руками брать, денежки все-таки стоят, в том-то и дело, ну, так, я, я заземленный, будем надеяться то, что не сгорит. Да, похож на фонарик. Да. мини, ну ее, ну фокусируешься же. маленький 5-6 миллиметров по-моему так ну что ж вставляем его сюда да идеально прям подошел просто идеально сидит конечно привык я мазать под проводы пасты на всякий случай люблю такой фильм термикс купил пасту. Это безопасность лишь не, не бывает в планете. Вроде, вроде бы ровно. Да. Что еще сказать-то? Наверное, не буду вырезать, просто сейчас смотрю что такое, потому что я, могу сказать уже де делаю его самое до конца видео длинным, скорее всего получится. Что делать, что. А, ладно, теперь закручиваем. Вот так оно прикладывается, можно припаять спокойно и Ноль проблем. Конечно, уже приправить типа проводной пастой. пусть будет все милливатт. раньше на 1 ватт точнее даже на 500 милеватт ставили такой огроменный радиатор это самый чтоб теплот будет ну так конечно хотя хрен знает Может, сейчас Диоды действительно такие стали, потому что стали меньше греться. Ну, как примеруется, светодиоды крея делают для фонариков. Крея ярко греется меньше. Можно такой основе тоже станет греться. Новая технология, может быть, вошла в моду. Это не, не моду. а запатентовали, скорее всего. Вот. Так она правильно будет. Такой стоп, даже не подписан, не фигзан. Фигзан. Мы будем... Той, которую испачкали. балтик, балтик ну вот здесь тоже не нарезали нифига не нарезали ЖАДИНЫЙ вымочку сделали у, у, у этих кто кстати? на рублей у того всего вырезал <говорит> Доставил 100 с чем 200. Такая разница. Громенная просто. не где вошел. Нормальных ник никаких. Получит, конечно. Стараюсь посильнее. Конечно, он и так никуда не выбежит. Но. Привычки с Не замыкать он туда. Не по середине зараза будет настолько нам видим точно все фигня Неровность, неровность, неровность, надеюсь, что сейчас Да, вот как прожимается, техника. такая база просто приземная прижим... планка вроде как не должна прям притекста она должна прижимать делать вот. ну, люблю чтобы прям конкретно было просто люблю Реально странно, что-то в что не ровно, в другом, другом не ровно. Да. Я сейчас гайки таким мелочем уделяю время, Ну хочется, чтобы было конкретно. Буду заморачивать, стоит с этой фигней. То есть, ну, вот этот сторону парни будут Что мне в этом фиксим. Пойдем. Больно надеяться, что все нормально. в курсе, как говорится, блин. Какая интересная. А так подготовился в таком знаменательном событии. Да, действительно оно знаменательное. Сейчас он не денег со Конечно, по фигуре. За 3000 рублей. Не там еще сгодится. Точнее, почем он там? Все, быстро выставилось, как и некоторые на ютубе там. Хлоп, хлоп. Все. Все-таки не миллионер еще. São 5 minutos, Ну, как используют еще. Курс. Как мне любви. Такой. Такой момент ответственный. Ну, mm. не сползит по мне. Появится. О, наконец-то. Бон аппетит. Я не... Ну, вроде бы, припоел. Так, ладно. Видно, здесь все нормально. Гемороль дальнейшем не будет у нас. Всем! Хояны. Утром выступило. Братфиани. Брат... Кыш отсюда их. Хояны. есть такие, с обычным, которые там, на всяк, Хью на он садится и садиться, а не которым... даст кого-нибудь, тысячи человек, или там подобное. Говорят, человек чем занят, хотя мне костями пыхали, но заняты или... чем или нет. Есть у них такая фигня. Доставать людей. Насчет джебальных не знаю. людей они определенно любят? Особенно те, которые какой-нибудь точной работой занимаются. ну что-то делают. Те вещи, которые требуют точности, неответственности. Делают что-нибудь так. Они... Налетает? Летает. В нос залезет бы. Жужет там, ага. Так, ладно, вроде бы. Сейчас за, за квартиру. Пойдем загорать. Пойдем загорать. Блин, пасты. Так, болтики нам уже пока на не нужны. Покрутим минусу модуль. Вот. показать Да, там 700 млн. стоит. Идеально. тема. Чё там, мне За херня я уже. бля. Мусор, что ли, какой попал, да? Первый лики нормальный? Но для начала выкрутим ее. Посмотрим, как эта чудо техники работает. Да. Проверять его буду Тоже. профессиональным блок питанием от лазерного проектора не шмякнула, держусь я так понял здесь только стабилизированный специально под лазерные диоды вот их здесь несколько штук было лазит на проекторе у меня здесь это, это вот под синий естественно большие были ну и вот он дальше выходит с экспериментами пришлось его отрезать поять Отсоединить да, и включите мега мощный, мега маленький, мега популярный на Алиэкспресс лазерный дрель. Проводится, пока не так Когда в тушь не вмещается ничего? Ну, конечно, как, как раз плодный коллапс так. Ну, Вот, сейчас без модуляции пока что да, вот так как-то выглядело. Это пока отсоединил. И... Двинулся все день. Вот, наверное. Лучший вариант. Теперь нужно сдвинуть подальше. Чё ж поехали! Не светит, зараза? Просто не светит. поверхность перестанет. зараза не светится. А Ненавижу такой фигунь. Как такое прям бывает. Как Маржи какой-то с фигней. Вот так, это что-то не так, ну Но... можно осветить. Сейчас не будешь засраниться. с вами такой, ну ка еще один раз Значит, третий поясник. Еще сказать, может, тут может. Может здесь как-то сделано. По-хитрому, бля. Да, документацию не посмотрела я, конечно. На сайте комп, комп сейчас выключен еще. Может там действительно два каких-то других это самое. Не которые раньше. на котором обычно на лазерных диодах подключаются контакты. Мы как раз два боковых подрубаются. Сейчас мы эти проверим, конечно. Все просто чтобы было здесь ни хрена не просто эти чудесных раз подробь было и ноль про проблем работает паша я тут надо где будет мухи не знаю что повернуть чтобы видно было Вот, припаял. Да, вот, что припаялся. Ну, не дай бог, он сгорел, зараза. Я надеюсь. Не пошли, нифига, пресс. Что Так, ну чё ж? Мм, свети ее. Неужели два боковых у поставили? нахуй ты заработал дорогой мой ага и сразу чай, чай не греться начал зараза блять так ладно значит его боковых да фонарик их тут короче в больно сейчас я где-то притащу медленно минус для начала мы к нему просто не делать подключим По хрен знает вдруг здесь это резистора на все ровно целых два Что вот, за застрелится задумать загореть хрен значит что на момент там 12, 12 вольт. Точнее, вентилятор. И просто 12 вольт. 12, 12 вольт. Ну, ну наконец, к 12 вольтам. Наконец-то под рублю канечка светодиод. Кретом какой-то. Сейчас много греси надо. Ну, я, я беру, я вот. Красный. У нас лазер синий. Возьмем синий. Кстати, так, кстати, такого же цвета. Что ты не работаешь? Ну <соскоп> захворочил. Полярность видим мне там ему молодцы. Да, рублен так. Под он все равно даже... а задымился насколько он рубин точно на 2 хотя с этого 3 вата поэтому было нафиг эзин поменьше Нахрена бана надо. на все. Сейчас накрутим. В другую сторону подальше нафиг. Свет идет реально. Капец, как Мы ну, сделаем так, чтобы он еле светил. При Во. вот так пойдет. А потом будем. Теперь сейчас подключим лазер. И будем.. Вот так понимаете. Сейчас подключим лазер и будем уже на лазере на лазерном модуле причем на, это, на этом драйвере прибавлять можно постепенно не даю список да нагрузку ощущает Ну, я так понял, прибавлять слегка, для полного удобства, да, геморрой конечно, надо поставить вот таким вот образом. Не вот так, как это ставим, а по-другому. Видимо, не совпадают штыки. У проекторов и у китайских драйвера... драйверов. Подрубаем моду. Делаем удаляться. Вот, вот Поехали. Вон. Хе-хе-хе. <с up> знает. Здесь вы вроде вот так подрубали. Да. Какой здесь это, это, плюс, какой минус-то нафиг? Никак я не видно ничего. Ладно, мы надеемся, что все будет нормально. не светит. А почему? Потому что неправильная полярность, опять же, блин, коенную. мощность пока не разгорится о, что-то начал светить нет, на самом деле он горит не ярко как бы это ни казалось горит он на, на самом деле не ярко Хоть на камере, конечно, и кажется то, что там, как звезда горит нет, на самом деле он не горит так на самом деле его еле видно Камера, конечно, определенно халтурит. Будем прибавлять. Судя по лучу. Я судя получу. получу. Что-то не ощущаю прям. Да. 1600 милливатт. Ну ладно, давай будем дальше побавлять. не впечатлил, хотел что-то, ну реально, что-то такое, действительно супер-супер, на камере, конечно, смотрится, да, но на, сам... на самом деле не ахти тему. потенциал метр работает только до середины, после, после, когда доходит до середины и сбрасывает яркость. Ни фига себе будет нагрева да нагревается конкретно быстро ну в принципе что хочу сказать вот в принципе такой небольшой обзор ведется всем, всем можно сказать пока кто меня смотрел